Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня я расскажу о трех основных классах Qt, которые позволяют работать с базами данных. Но прежде, если мы собираемся вообще работать с базой данных в нашем проекте, мы обязаны прописать, подключить модуль SQL к нашему проекту, то есть прописать его в проектном файле. И теперь уже, собственно, можно переходить к тем самым классом. Я, кстати, их уже подключил. И первый класс у нас QSQL Database. И э, объект этого класса я уже сделал членом класс, э, класса основной формы. И буду его использовать при всех запросах. Э, ну, называется э, класс QSQL Database, то есть как бы база данных. ну, по сути, конечно, это э, обертка соединения с базой данных. Ну, Нам нужно создать объект этого класса, я это делаю в конструкторе основной формы, и здесь я обращаюсь к статическому методу класса qsqldatabase, это database, который в качестве параметра принимает имя драйвера Q да, для конкретной subd. Ну, у меня subd mysql, драйвер называется QMySQL. И, собственно, все. Дальше я должен указать параметры соединения. Ну, первый параметр «hostname» — это сетевое имя э, сервера, на котором запущена э, запущен да? СУБД. Э, поскольку сервер у меня локальный, я указываю 127.001. Дальше database name, то есть название э, имя базы данных. Моя база называется test. Э, далее э, username. Имя пользователя. У меня пользователь, ну, супер юзер по умолчанию root. И э, пароль я установил раз 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь нам нужно открыть соединение. Я пишу, если не, не удалось открыть соединение, то вывести в qdebug сообщение об ошибке. Сообщение об ошибке можно получить через метод lastError, который возвращает нам объект класса qsqlError. Ну, тут есть метод текст, который возвращает просто текстовое сообщение об ошибке. Иначе, QDebug Debug, Success. Да. Успех. Ну, давайте попробуем сразу же запустить. И вот сейчас я, кстати, покажу, собственно, эту базу. Вот эта база, тест, здесь одна табличка products, ну, в которой это и записи. Так, запускаю проект, ну, сразу же скажу, что э, не получится у нас подсоединиться, и э, с виду сообщение довольно странное, потому что э, сообщение об ошибке я имею в виду. Э, драйвер не загружен, драйвер QMySQL не загружен, и дальше э, доступные драйверы и среди них тот самый QMySQL. Э, ну, не очень понятно, да. Но на самом деле это э, типичная ситуация для человека, который так, начинает э, работать с базами данных в Qt. Э, он просто может забыть э, пописать в переменную path э, пописать путь к клиентским библиотекам конкретной СУБД. Ну, иногда это автоматически происходит по инсталляции или там по галочке по инсталляции. Но может такого и не произойти, поэтому э, я специально Эм, симулировал эту самую ошибку, да? И давайте теперь пропишем переменную path. Пропишем в нее. Здесь у меня уже path.gr есть. И мы должны прописать путь к MySQL к папке bin. Bin. и вот путь к ней мы прописываем его и э, на самом деле в принципе не обязательно э, э, прописывать глобально здесь в настройках проекта можно среда сборки и в принципе вот здесь вот системная среда и здесь вот та же самая переменная пас есть ну, я, честно говоря, как-то по старинке предпочитаю э, менять э, глобально. Э, Но ну, для того, чтобы э, это применилось к, к Qt, мы должны его перезапустить. Так, э, завершить приложение. Я перезапускаю Qt. Так, открываю проект. Запускаю его снова. И success. У нас получилось соединиться с базой данных. Отлично. Ну, теперь, наверное, логично сделать какой-то запрос. Ну, как раз для этого служит класс QSQL query. То есть класс запроса. Ну, давайте по кнопке, собственно, будем делать запрос. Ну, тут я, как всегда, уже накидал каких-то каких элементов. Ну, вот это представление, табличное представление, это комбо-бокс простой и две кнопочки. Так. Переходим к слоту, нажатие на кнопку. И здесь создаем QSQL Query. Называем well, Query равно... Uh, Q square query. и здесь мы можем сразу же собственно текста запроса uh, передать сюда, но не знаю, я как-то тоже привык в две строчки, то есть query и здесь уже мы вызываем метод exec, который принимает как раз текст запроса в качестве параметра. И э, зато на выходе у него переменная булева, да, то есть э, успешный запрос или неуспешный. Поэтому я опять пишу if, если не э, неуспешный результат запроса. Э, запрос будет ну, самый простой. Select, звездочка From. Таблица у нас называлась Products. Тогда так. А, вторая скобочка. Вот а, и тогда мы опять выводим Q дебаг вводим сообщение об ошибке и тут тут я сразу же хочу сказать что ну тут тут тоже есть у нас метод last тоже он возвращает объект класса qsql и тут есть помимо метода текст есть два метода одно database text, а второе driver текст то есть database текст это Сообщение, которое возвращает с OBD, когда вот мы ему послали что-то некорректное, да, он возвращает некое сообщение. А driver текст это сообщение драйвера об ошибке. То есть, ну, сейчас мы увидим, чем они, собственно, отличаются. А метод текст он возвращает обе, обе эти строки одновременно, да? Ну, давайте отдельно напишем, чтобы было понятно. Database-text. Сначала и потом драйвер текст, потом. И если все прошло успешно. Ну, давайте, значит, если, если не успешно, то мы выходим. А если успешно, то мы можем, собственно, пробежать по всем. Записям, которые мы получили в результате запроса. Методом, например, while. Пока метод next возвращает true. То есть пока есть есть записи, да, остались в результирующем наборе. Так, и давайте тоже вы, вы, выведем значение. Тут э, есть несколько вариантов доступа к значениям результирующего э, набора. Э, первый это record. Возвращает нам объект класса Q SQL, SQL record, то есть э, класс э, записи которая состоит из набора э, полей, да, классов QSQLField. А можно, в принципе, напрямую обращаться методом value, который принимает у нас как название колонки, так и э, индекс. Э, Но ну, я на самом деле сейчас напишу рекорд, чтобы подробно не расписывать. И просто он выведется в Qdebug, так что мы увидим все значения. Итак, давайте запустим. Так, я нажимаю на кнопку. И, о чудо, запрос у нас успешный. И вот в Qdebug выявились три объекта Record. И здесь мы, в принципе, тут все расписано подробно. А, название поля, тип поля, длина поля, а, значение поля. Ну, это, собственно, индекс поля. Да? То есть у нас три колонки. Первое значение – один, второе мясо, третье – два. Да? И, и вот так три, а, три вот этих, собственно, записи. Хорошо. Ну а что если мы сейчас нарочно сделаем какую-то ошибку? Например, название исковеркаем названием таблицы. Нажимаю опять на кнопку, и мы видим два. Сообщение первое от базы данных ну, достаточно информативное. Такой-то таблицы не существует. И второй от драйвера. Невозможно выполнить запрос. Ну, тут уж каждый выбирает, какой ему больше нравится. Но ну, в принципе можно выводить методом текста да, и никогда не ошибешься. То есть э, наиболее информативный вариант. Итак. Давайте вот в качестве тоже примера. Все вот эти сообщения, они э, зависят от SUBD, то есть они как бы СуБД зависимые. Да? А, в качестве примера я сейчас покажу, подключусь к другой базе данных. Сейчас продублирую эти строчки. И вариант MySQL я закомментирую. А здесь у нас будет QE Base. То есть это драйвер интербейс uh, или Firebird. Хост да? uh, мне здесь указывать не надо. Uh, вместо имени базы я должен указать путь uh, к файлу, где у меня данные. Вот этот мой файл с базой. Uh, я его сюда прописываю. Только надо экранировать слыши обратный, так а, имя пользователя сис dba тоже стандартный для файлберда и стандартный пароль мастер key давайте посмотрим что а, какое сообщение об ошибке вернет firebird нажимаю на кнопку, и мы видим, что сообщение совсем другое, а именно нам, ну, в общем, в принципе, все понятно. Нам говорят, в какой строке, в какой колонке у нас ошибка, и сообщение драйва тоже немножко другое, да, то есть невозможно приготовить э, запрос, да.